Университетская клиника Казанского университета вошла в топ-10 государственных клиник Татарстана – премии «Про докторов». Этот рейтинг составлен на основе мнения пациентов. Также премию «Про докторов» получила врач-эндокринолог униклиники Ландыш Волкова. По оценке пациентов она заняла третье место в рейтинге врачей-эндокринологов Татарстана. А теперь к другим новостям. Почему перенесли державинские чтения и какая конференция прошла в «Татар Информ» – расскажет наш корреспондент. В информационном агентстве «Татаринформ» состоялась презентация восьмого тома собрания сочинений. Гавриил Романович Державин. Поэзия, драматургия, избранная. Спикерами на презентации выступили ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и первый проректор Всероссийского государственного университета юстиции Дмитрий Гурьев. В рамках пресс-конференции также была обсуждена тема переноса державинских чтений. Я надеюсь, что... Проблемы, связанные с пандемией, они спадут, и мы очередную конференцию проведем вместе и, как сейчас говорят, в нормальном оффлайн-режиме, чтобы нас никто не критиковал. Но я думаю, всегда теперь уже все это будет в смешанном формате, чтобы и контингент участников увеличить, наверное, будут подключение и в дистанционном режиме, особенно наших иностранных коллег. Восьмой том представляет собой уникальный путеводитель, который подводит итоги предыдущему периода работы и ставит новые задачи. Ответственными за издание и авторами комментариев выступили профессора Казанского университета Алексей Пашкуров и Анатолий Роживин. Также отмечалось и то, что планируется создание сайта, на котором будет опубликовано все собрания сочинений Державина. В общем-то, венец да, нашему такого э, творческого союза с Казанского Всероссийского государственного университета юстиции и Казанского. Э, Казанского федерального университета в рамках державинских чтений вот именно вот это уникальное издание. Было принято решение выдвинуть именно вот этот том, вот именно это издание на литературную премию. Завершение мероприятия восьмой том собрания сочинений Державина передали руководителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа Айдару Салимгараеву. Кристина Надышина, Фарид Захитаглы, Универньюз. Студенты-активисты Казанского университета активно участвуют в мероприятиях по противодействию коррупции. Это отличная возможность работать совместно с институтами гражданского общества и органами власти. За продуктивную деятельность их наградили на одном из таких мероприятий. Смотрим.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 в вузах Республики Татарстан создать больше условий для прозрачности системы заселения в общежитии. И поэтому он обратился к председателю совета ректоров Гафуру Шедровкадчу с просьбой, чтобы именно на сайте ректоров вузов Республики Татарстан рассмотреть данный вопрос. Также был поднят вопрос и о внесении в экзаменационную комиссию студенческих представителей по антикоррупционной деятельности. Я прокомментировал, что э, возможность сделать так, чтобы э, шла видеофиксация, которая есть у нас в университете КФУ, видеофиксация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 Согласно российскому законодательству, у неокоммерческих организаций извлечение прибыли и распределение ее между участниками не является основной целью деятельности. Такие организации не всегда могут позволить собственную пресс-службу или пиар-специалистов. О том, как освещать деятельность НКО в СМИ, узнаете в следующем сюжете.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 спикеры уверены нко и сми нужны друг другу Проблемы и взаимодействия на сегодняшний день решает проект Открытая нко диана шеленкова Ленардо давлетьяров Универньюз. в казанском университете на площадке уникса состоялась премьера камерной психологической драмы в заперти роли в ней исполнили студентки третьекурсницы казанского университета поставил спектакль режиссер молодежного театра мизгель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 На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!